По горизонтали периодическая система химических элементов делится на 7 периодов. Первый период включает в себя два элемента водород и гелий. Второй период включает в себя 8 элементов. Он начинается литием и оканчивается инертным газом неоном. Третий период включает в себя как и второй 8 элементов. Начинается натрием оканчивается аргоном. Три первых периода называются малыми периодами, так как каждый состоит из одного ряда элементов. Периоды четвертый, пятый и шестой включают по два ряда элементов, их называют большими периодами. Последний седьмой период не завершен, в настоящее время открыты еще не все входящие в него элементы. Обратите внимание на подвальные этажи периодической системы. Там помещены по 14 элементов близнецов, удивительно похожих по своим свойствам. Одни на лантан, их называют лантаноиды. Другие на актиний, их называют актиноиды.